Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канала XLS Games, а у нас что? А у нас за мной не было каких-то годных хорошеньких ужастиков на канале. И тут я заметил у себя в стиме, что у меня есть кейс-аниматроник второй. Ну, как заметил? Я знал, что он есть, но про него забыл. Первую часть мы прошли, прошли со сложностями, но прошли. Я предлагаю поиграть со вторую, напомню, по го года. Но она, думаю, будет интересна. Короче, новая игра, я случайно зашел в мультиплеер, эпизод первый прошлое не забыто. Весь прогресс будет утерян. Уверен, так я и не играл раньше никогда мне. Да, уверен. Ля какой. Не дали скриншотик сделать. Ах, какого черта? Мне из-за тебя придется больничный брать. Че за херня? Привет, Джек. Прости, но Мэтью отсутствует. Кто ты такой? Что с моим напарником? Забудь о нем. Ты его уже не увидишь. Это что? Шутка? Что тебе нужно? То, что ты отнял у меня, уже не вернешь. Последствия твоего преступления тебя и погубят. Передавай привет нашим старым друзьям. Мэтью, если это шутка, то я тебя убью. Uh -huh. Uh -huh. В прошлой части был Бишоп В этой части какой-то Мэтью Matthew... Ой, не Мэтью, а Джек Воробей, блядь, что ли О, oh, интерактивчик есть Прикольно А что вы здесь делали, делаете с такими кружками уебищными? Непонятно, что там написано А все можно взять? Смотри Вентилятор снафа Хорошо. Майнкл Лайк Донат. Смотри, верх-вниз, лево, право, кружочек. На всякий случай запомнили? Вверх-вниз, лево, право, кружочек. Это монетка. Управление просто ебал. Очень тяжело посмотреть. Смотри, это зарядник для планшета. Там что-то валяется. Ну, вроде бы ничего такого особенного. О, нужен ключ. Хорошо. Как-то залезть в нее можно? Ничего такого нет. Ну, пошли. Галинколл Бросс. Звони всем друзьям. Или вызов всем друзьям. Ух, сука. А где мы вообще работаем? Что это за место? Склад, бля, какой-то или что это? Ну, просто такое... У, у меня есть лицо! Просто какое-то такое странное место, непонятное, если честно. Ч ⁇ -то роспись. Хорошо, что на меня ничего не вывалилось оттуда Даже объемные цветочки за окном Ой, так я могу и бегать Ну, я так понимаю... Сука, я так понимаю, меня здесь ждут новые аниматроники О, ебаный сыр, я уже вижу одного он сзади Ты меня беда. Это жуткая игрушка. Надеюсь, она не живет. Нормальный бык. Дверь закрыта, пусть остается закрытой. Какие-то дырки, подвалы. Откуда здесь эта яма? Безумие какое-то. чем может, прынем? О, пончики. Не люблю пончики. Ведь пончики для копов. А мы где находимся? Что это вообще за место? О, блядь! О! Я конечно все поймаю. Только дверь открой. Дерьмово. Выглядит дерьмово, это был пиздец. Нужно вернуться в кабинет и звонить копам. Но перед этим лучше отыскать тот инновационный планшет. Инновационный планшет. Крампуль... Ау. Бля, вот это было жестко. Так, система показывает, где в данный момент Ира, приложет, И какие камеры доступны для наблюдения. О, вон, я стою э -э -э -э! стри. Позволяет активировать некоторую электронику или приборы, подключенные к нашей сети. Угу. того и гляди с этой штуки можно будет позвонить и заказать пиццу так уже можно нет ну вон я смотри правая часть не работает а это мой кабинет где я был Ну вот комната отдыха. А, опять? Это все хорошо. Но я должен вернуться в наш офис и связаться с копами. Идочь! Что не так с этой игрушкой? Пелоукити! А я же здесь нахожусь сейчас? Да, я он в том шкафу. А как мне вернуться? Так, а как я вернусь, если он там стоит? Чтобы кот куда-то ушел, или хотя бы в какой-то противоположный угол, чтобы я мог обойти его сюда. И вот телефон звонит. Не могу включить устройство. Короче, <клышлен> бежали, о пизда рулям и седлам <клышлен> Ебучий кот. Беги нахуй! <звук> Ох, сука! Так а как мне блять, от него спасаться, если он пиздец? Что не так с этой игрушкой? Короче, мы сейчас просто его обойдем. слышал И под стол нахуй залезу Знаешь, Джек, А все а нормально Ага, гробовщик, который mm. ждет тебя, когда я отсюда выберусь Неплохо, весьма неплохо Но это ненадолго Прости, но у полиции всегда есть... Вот этот Более неизвестный, два, его два. голос похож на предыдущего чувака. Что -то, что -то, что -то здание. Даже если я захочу выйти через главный выход, то просто не смогу туда попасть. Да ты охуел, кот! Да в смысле, я здание. Даже если я захочу выйти через главный выход, то просто не смогу туда попасть. Тихо. Так он меня не увидел. Он в вентиляцию ушел посмотрим генератор тут совсем рядом попробую его включить это должно запитать нужные мне двери ёбаный сыр происходит а, ёбаю блять сука соник ёбнутый о блять я аж вздрогнул нихуя себе о, <смех> хорошо. О, ебическая сила. Хуя этот кабан вырвался. О, а это, видимо, Дока-2. Дока-2 трейд. А это, видимо, Майкл. Это что, челюсть? Боже, что тут вообще творится? Да, похоже на Майкла нашего друга которого мы больше не увидим вполне блять похоже и очень может даже быть что это он вот генератор только я не могу с ним взаимодействовать монетка еще какая-то там он еще одна монетка лежит Так а как его активировать-то? Лучше просто рычаг повернуть, поверни да и все. А нет, наверное, вот это генераторная Пиздец О, смотри. И не ключи, но и это сгодится, чтобы вскрыть дверь. Сюда. Получается не сюда, получается сюда. Тоже знал, что надо по полкам лазить. А если бы я был тупым? Вот если бы я был тупым, Ну как бы я? Как дверь вскрыть, блять? Я тупой. Как дверь скрыть? Заебись. Ну вообще вот это похоже на О, блядь, а как а -а -а... дверь вскрыть? Сука, не веришь, что ко мне, что это вот это? Блядь, генераторная комната. А, ёб твою мать, блядь. То есть он просто... Жду тебя на складе. Вэрхаус. Ага. А универсальный пропуск я отдал Мэтью. Жду тебя на складе. Должен лежать дубликат ключ карты. Надо проверить его стол. А где находится начальник склада? Это он? Или это Мэтью? Блять, ладно, я все больше и больше не понимаю, куда идти. Блять, у меня в ушах звенит до сих пор. Ох, сука, ебаный кот. Ох, хорошо. Но это было хорошо. А стол не здесь, не этот. Наверное, нет. Манные пусты. Смотри, там монстрик нарисован. пасхалка получается получается пасхалка я хорошо ладно где кабинет начальника склада Ну, я думаю дальше будет по коридору котик вроде как ушел угу. О, а вот и склад правильно о, блоки, как видите. А вот это зачем? Кто это вообще такое? Без понятия, что это. О, А, так сюда я пытался от него убежать. Хорошо. Пока тишина, пока ничего не видно. Пока ничего не понятно. Но тут же все двери закрыты, так? Там, куда вытянули того товарища, там все закрыто. О, еще монетка. Не знаю, для чего она нужна. Скорее всего, для какой-то ачивки. Просто по сбору предметов. Ой-ой-ой, слышь-слышь-слышь-слышь-слышь-слышь. А, это прятаться. Хорошо, на всякий случай подготовились. Используй свою голову. Бычка, нахуй. Не, ладно На самом деле, довольно-таки полезная Полезная подсказка Использую свою голову Потому что многие, в том числе и я Забывают, что она у нас есть И думают, что нам голова нужна только для того, чтобы Жрать, слушать Кого-нибудь обсуждать О, ебаный сыр Это было близко Не, не, не крикнул, но вздрогнул хорошенько. Получено достижение, спидранер Ах, вы хитрые жутки, блять. Ах, вы хитрые жуки Ладно. Получается, мы идем большим необходным путем, а самым дальним. Но, блин, понимаешь. Тут, ну, котик ушел Я не думаю, что в складе работает котик а Кот, скорее всего, находится в офисе Плюс был бык ебучий Очень страшный Но это явно, чтобы прятаться Ну, спорим Потому что я уже слышу, какая-то ебанина загорелась Правильно я говорю? Да, это 100% чтобы прятаться вот проход еще дополнительно. Ой, мне пизда. Так, вот тут можно спрятаться. Можно пройти. Вот, короче, в таких местах мы в теории можем прятаться. Ну и за бочки можем прятаться. О монетка. Ну лучше, я думаю, вот поедете под этим поддоном. Мне кажется, аниматроник не умеет наклоняться. Хотя я что, в начало пришел? Бля, я... Да, это было первое предупреждение. Подклонен вот новых гаджетов, многие мнят себя фотографами и снимают себя повсюду. В лифте. О, в а. еду. Раньше было лучше. Опароид. Спорим, сзади будет. <смех> а я уже тебя услышал. А почему сзади меня был кабан? О, ебаный сыр он идет. у нее там что-то на сзади желтая карта у него сзади мне как-то у него желтую карту забрать вы видели у нее на хвосте желтая карта ты ебанулся. <uis Jingle> Получается, надо как-то попробовать в первый раз у него ее стянуть. Вот он сейчас будет идти. И он будет идти здесь. Или он ушел? Не, не ушел. Я думал, он не видит свет фонариков. Оказывается, еще как видит. где он елки-палки привлек его внимание Вот, блядь, что я охуел. Это пиздец какой-то. Э -э, нам нужно забрать карточку сзади. Так, он идет сюда. В прошлый раз я сидел под столом, он меня не нашел. Вон он. елки-палки я думал уже в эту сторону можно будет пройти нормально нет это как-то неправильно я считаю он на меня обкидается только в том случае если он меня увидит Правильно? да блядь, ебаный сыр, блядь. А да как мне его пройти? Пиздец, я даже не знаю, как проходить кота. Это ж не хардкор мод, блядь, почему он такой гиперактивный? Я надеюсь, он тут пройдет Да ты прикалываешься, ёбаный сыр. Хочу, не знаю, как его проходить. Сейчас будем пробовать так, на паузе. Или не на паузе. Давайте мы в эту серию включим всю вот эту вот... Всю боль, блять, которую я испытывал. Иди сюда, шашлык, блять, кошачий. Я как-то у него... Вон просто выход, блять, он в трех секундах от меня. Блядь, блядь. короче шансы что он пойдет ко мне сюда 50 на 50 он либо остановляется с той стороны поворачивается за хвостиком либо идет сюда в любом случае он вылазит где-то здесь нет идет сюда где он где код оказался но у меня кот слышит Кот хорошо слышит и видит значит, надо как-то прятаться. Куда он исчез? Вы заметили, какая тишина? Бля, сейчас что-то будет, потому что не может быть так все хорошо. здесь ждем пока он будет проходить если будет так мне нужно сто процентов у него желтую карточку забрать иначе какой всего этого смысл ну подожди давай так у меня синяя есть сейчас Ебаный в рот. Я так и знал. <клевые> Короче, выбраться это еще херня. Надо еще с него карточку снять. Бля, ебаный шашлык! Кошачий. Ебучий сыр, а? Ну это пипец. мы будем пробовать пробовать и пробовать не получится будем на паузе пробовать или уже в следующий раз то есть бывают такие моменты когда ты уверен что ты от него спрятался но ты от него нихуя не спрятался Получил достижения тянуть кота за хвост Я был уверен, что он меня не успеет заметить Он меня успел заметить Падла шерстяная Надо было раньше туда идти Вот сейчас далеко, я не успею. Эээ, а -а -а, блядь! Тифтеля кошачья. Вот он меня распечатывает просто. Я не знаю, как нам это пройти так аккуратно. Он опять спе стоит спереди. А нет. А где? Да как ты меня увидел, ебучий ты случай. Кот, блядь. Короче, выбраться-то я выбрался. Но нужна ключ-карта с аниматроника, чтобы открыть дверь. не знаю как из чьей помощью <связывающие> так он пошел дальше <связывающие> Побежал, куда он побежал? Зачем он побежал? он делся Все, тихонько уходим Фу, вы угораете или что за хера вообще такой вот я ну, ну классно да ну, сложно но классно Теперь куда? Главное, что сохранение прошло. Все остальное меня вообще мало интересует. Ой, ну можно же тут инсульт жопы словить вообще легко. Так. А вот и склад. Не работает. Предохранитель сломан. Вот предохранитель. Не влезай, убьет. Понял. Так а подожди, а подожди. А что ты с генератором делать? Ебаный сыр. А, тут нельзя карточку использовать. Там красная какая-то карта. Это один и тот же вход. Елки-палки. Не работает. Предохранитель сломан. Нужно поискать новый. Ага, предохранитель теперь исполнится вдруг. А вот он. Генератор, наверное, сначала что выключить в нем. Или это такая пасхалка была сейчас. Что? Нормально все работает. Вот это я понимаю по нашему Я видел... Есть прибор для этого Бля, он меня слышал Или видел Не, ну, оно хорошо, что здесь есть Где прятаться от них Дверь закрывай. Монетку забирай. Планшет ставь. Планшет перезаряжается. Мне надо найти способ сломать замок в двери на кухне, иначе мне отсюда не выбраться. Кажется, на складе лежал ломик. Надо его найти. На складе лежал ломик. Ладно, склад продолжим в следующей наверно серии. Или пойдем найдем ломик. Подожди, на складе лежал ломик. Назад на тот склад возвращаться Или это вот этот склад Пускай пожалуйста ломик будет здесь Они а там Только не тот склад блядь, Нет пожалуйста Конечно же здесь ломика не будет Это надо идти туда близко. Ох уж эти котики Не-не-не-не Друзья, а что если в яму упасть? А, нельзя Ну я думаю, потом будет можно в яму упасть Так, мы идем обратно на склад О, так склад теперь светом горит Понял. Туда не лезем А сохранение было? Я не знаю, было ли сохранение Я предлагаю продолжить в следующей серии Уже исследовать склад Что-то мне нахуй не нравятся эти звуки Спорим ломик, сейчас будет где-нибудь здесь в конце Ломик же еще найти надо. Почему кот сюда идет? Ну, мне пизда. О, меня не зеленится. Ладно. Мои дорогие, если вам понравилось видео, Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, расскажите друзьям, где впечатлениями впечатления в комментариях. Я вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю вас всех за просмотр. Увидимся в следующих сериях. До скорых встреч, мы дорогие, и всем пока.